что люди местности Баби, они жили. Достатки, и Аллах дал им много مع ذلك الله كانوا التي لا ولا لا ولا это было перед появлением пророка Ибрагима. Была местность под названием Баби, и в этой местности люди жили в достатке, хорошо, много Аллах даровал им благо, но они не проявляли благодарность Аллаху. Они не совершали айбада Аллаху. Они поклонялись идолам, которые сами высекали из камней и совершали им айбада. Поклонялись камнем, которые не создают ни пользы, ни вреда. И сказано, что в этой местности был правитель по имени Нумруд, который был страшным тираном который заставлял людей совершать ему айбада. Говорит людям, что он Бог, и чтобы они совершали ему айбада. И в это время родился наш Господин. Ибрахим Алайхи Ссалам. Вакана мунду ну аумати аварихи. Падгулхима Пророк Ибрахим. Он с малого возраста, до того, как еще получил пророчество, он знал своего Создателя и не уподоблял его никогда созданным, и никогда не совершал ребята с созданием Аллаха. Как это утверждают некоторые заблудшие, которые говорят, что пророк Ибрагим не знал своего Создателя и искал своего Бога. Говорят, что когда появилась Звезда, он подумал, что это Бог и начал совершать рибада звезде. Потом говорят, что когда она исчезла, сказал, я не люблю исчезающих. Потом, когда появилась Луна, подумал, что Луна это Бог и начал совершать рибада. И потом, когда Луна исчезла, сказал, я не люблю исчезающих. И потом, когда появилось Солнце, подумал, что Солнце это Бог и совершал рибада Солнцу. Это заблуждение, это неверие, это против Ислама. Кто говорит, что пророк Ибраги или любой другой пророк был язычником, не знал Бога, совершал щит, такой человек он не мусульманин. Это по причине того, что неправильно поняли аят из Корана. Ислами وأمرهم بأن يتركوا الأسنان التي كانوا يتفننون يتفننون لنحتها وتزيدها ويتباحون بها الدبايح على زعم تقرب إليها فلم يطيع الكثيرون بل زاد تكبرهم وتجبرهم وعلى أثلم ملكهم وعلى رأسهم ملكهم رود Сказано, что когда Ибровни, когда он получил пророчество, он начал призывать этот народ, который совершал рибада камня, начал их призывать к исламу, начал их призывать к тому, чтобы они совершали рибада Аллаху одному единому Создателю и чтобы они не совершали рибада камням идолам, но Большинство из них не услышали его призыв. Не услышали, имеется в виду, не последовали за его призывом. Остались пребывать в своем заблуждении, в своем неверии, совершать айбада этим идолам. И когда пророк Ибрахим видел, что они не следуют за ним, что до них не доходит то, что он говорит, что они не принимают его долины, которые он приводит, и умственные, и откровения, которые Бог передал ему, и тем не менее продолжают совершать Айбада этим идолам, то он решил их проучить. У этого народа был ад, традиция во время своего праздника выходить за пределы своего населенного пункта, города в лес, в, на природу. И там праздновали свой праздник. И тогда, когда они покинули город и вышли для того, чтобы праздновать свой языческий праздник, пророк Ибрахим зашел в то место, где они совершали айбада этим идолом, где у них находились их идолы. И когда он вошел в это, в это помещение, он увидел, что посередине помещения стоит большой идол, которого они возвеличивают больше всего и наряжают больше всего а вокруг этого идола, и слева от него, и справа от него, было много других маленьких идолов. ВААХАТА ЯХВИ БИНИ и тогда он взял топор и начал разбивать эти, эти малые идолы, маленькие идолы, которые находились слева и справа от этого большого идола. Он разбил в дребезги эти малые идолы, и топор повесил на шею этому большому идолу, чтобы они, когда придут вернуться, чтобы они задумались и поняли, что эти маленькие, эти идолы, которым они поклоняются, оставляя айбада Аллаху, всемогущему Создателю, и поклоняются этим каменным идолам, которые не смогли постоять за себя, когда их разбивает он требезги. Чтобы они задумались, как мы будем просить у них защиты, когда они за себя не могут постоять, когда их разбивали. Он надеялся, что они одумаются после этого его поступка. И когда этот народ вернулся и увидели, что их идолов разбили в дребезги, они поняли, что это сделал Ибрахим. Но они из-за своего сильного невежества и своей тупости они не поняли того, что Он хотел, чтобы они поняли. И вместо того, чтобы одуматься и понять, какому каком они заблуждении поклоняются и просят у тех, которые не могут постоять за себя, когда их разбивают, не могут себя защитить, они вместо того, чтобы понять это, решили наказать его отомстить ему за то, что он разбил их недоволь. И они придумали самое страшное наказание для него это сжечь его костры. Сару куфару я жмауна лихабаба мин джами'и ма юмкинухум минал амагини и тогда они собрали дрова со всех сторон, со всех концов. Собрались столько много гром, что они и такой сильный и такой большой костер, от которого исходил такой страшный звук и был такой страшный вид, что никогда не было видано такого сильного костра. И сказано, что они разожигли такой огромный костер, что птица не могла пролететь. Птица, которая пролетала, сгорала и падала. И они сами не могли даже на близкое расстояние подойти. И они были озадачены тем, как мы его бросим в этот костер, если мы не можем близко подойти к этому костру. То есть на расстоянии, чтобы могли закинуть его в этот костер, не могли подойти. Настолько был сильный костер. Но тут пришел на помощь этим язычникам Шайпан и близ, для того, чтобы подсказать им, как они могут его закинуть в этот страшный костер. И сказано, что он научил их делать. Катапульт. Сказано, что до этого никогда не знали люди, что такое катапульт. Что ибрис пришел и научил их сделать катапульт, чтобы закинуть его в этот костер. Знаете, что такое катапульт? Большинство, наверное, знают. Это использовалось как оружие. Огонь бросали, когда воевались с врагами. сказано, что он пришел в образе человека, этот иблист, и научил их сделать этот катапульт. Вот именно они Хизан. По мнению некоторых ученых, тот, кто научил их этому катапульту, это не иблист был, а один из них, которого звали Хизан. И сказано в этой версии, что он первый, кто придумал, Катапольт и Аллах провалил его землю в качестве наказания его за это. и и тогда этот народ начал его завязывать для того, чтобы его закинуть этим катапультом в этот страшный, сильный костер. И сказано, что в это время пророк Ибрахим читал следующие слова. «Ла Илля ан". «Нет божества, кроме тебя», обращаясь к Богу. «Субханака, и ты чист от «Всего, что не присуще тебе, от всякого недостойного!» «Лакаль хамду тебе хвала, ва лакаль муху и у тебя власть, ла шариха лак и нет соучастника у тебя». «Фаламма и когда они закинули его в огонь, он сказал, уповая на Аллаха, الله Эти слова сказал Ибрахим тогда из-за кинала его в огонь. النار ولم ولا حتى الذي и тогда Аллах даровал своему пророку Ибрагиму, Абураму великое чудо, подтверждающее то, что он истинный посланник и пророк Бога. И чудом его было то, что этот страшный, сильный огонь не причинил ему никакого вреда. И даже одежда, в которую он был одет, не сгорела. Сгорела лишь веревка, которой он был обвязан для того, чтобы его развязать. Как сказано об этом в Куране, яна аля ибрахим. Аллах сказал, что он повелел огню, чтобы он не причинил вреда Ибрагиму. В этом есть доказательство, что не огонь создает ожог, а Бог создает ожог. А ожог это причина, вследствие чего Аллах создает последствия. А Аллах наш Бог создатель, Он создатель и причины, и последствия. Вокан аль люди стояли на далеком расстоянии и наблюдали за этой картиной что сейчас произойдет они были уверены что Ибрагим сгорит в этом огне и сказано что этот правитель тиран Неверующий по имени Намруд, прошло несколько дней, он не сомневался, что Иброагим сгорел в этом огне. То есть он думал, что он сгорел в этом огне. И не сомневался в этом. И тогда он увидел Иброагима, который сидит посередине этого костра страшного. И целый, невредимый. И рядом с ним человек, подобный ему. Образ человека, подобного ему. Он сказал своему народу, кажется, я видел Ибрахима живым. Надеюсь, или думаю, что мне показалось. Постройте мне высокую вышку, чтобы я забрался и убедился, посмотрел, живой он или нет. И тогда он забрался на эту вышку и посмотрел, и увидел, что Ибруахим сидит посредине этого костра, живой, невредимый, и рядом с ним сидит. Человек, который подобен ему. Фоля да Нумрудуса идам Ибрагима алейхиссалам. И тогда этот Нумруд крикнул Ибрагиму, мир ему: Хелит астарбия ульфулудж. Сможешь ли ты выбраться из этого костра? Фаржаранан, mm -hmm. на что ответил Ибрагим: О да. и потом Нумруд спросил у него: Атакша ин акамтати тапиха ан тадурка? «Боишься ли ты, если останешься, что этот огонь навредит тебе?» И Иброгим сказал, «Нет, я не боюсь, что этот огонь повредит мне». Несмотря на это великое чудо, которое было для него подтверждением, что это посланник Аллаха, что простой человек сгорел бы в этом страшном огне, то он не принял Ислам и не уверовал в Аллаха и не последовал за Ним. И лишь некоторое количество приняли ислам, и то боялись сообщить об этом Нумруду, этому страшному тирану-язычнику, потому что они боялись всего, что он убьет их и накажет. Но сам Нумруд встретит в той жизни страшные мучения за то, что он был неверующим и Угнетал и убивал верующих. Аполу Павали Хада, Вастар, Валакум. завтра продолжим эту историю про пророка Ибрахима и про Нумруда и расскажем про другое чудо, которое случилось Ибрахимом. Сейчас наступило время Намаза. لا إله إلا الله.